Итак Итак, всем здарова, с вами Кирюха Сегодня я засниму новый кодик Ну, ну новый Самый, ну еще появился новый кодик Это на велик Сегодня я вам его продемонстрирую, сейчас я только вставлю вот это И глядите Оп, успешно выкуплен ну, Покажу Как этот выглядит кодик Так Ну, это, короче, Навелик. велик Такой велик, крутой ну, по типу крутого какого-то велика, ну ладно. И, не удивляйтесь, это фейковый аккаунт, и это так, что ничего такого. Вот. Если что, я не такой нубик, как, как вы думаете. Вот. Вот этот велик. Вот он. Это вот такой вот кодик на велик. Вот. Он не будет отображаться на, ну, самой игре. Он только лишь вот здесь он будет вот так вот выглядеть у вас давайте я вам включу 2d чтобы вам проследить, как это выглядит вообще И вот сейчас я покажу давай врубай врубайся Сейчас подождите итак вот он загрузился вот так вот будет выглядеть все это вот так вот все это выглядит Смотри, что такие лаги в таком аватаре потому что видео снимается когда и очень влагает. ну вот так вот он выглядит. да такой себе кодик. ну зато у вас будет хорошие вещи, которые, ну не смогут взять никто. если честно, вот эти крысы лучше всего брать. вот. потому что крысы как-то намного лучше. ну в общем это конечно все, да. Ну, хотелось бы показать еще что-то, но мне больше нечего показать, поэтому всем удачи, всем пока. Это было очень короткое видео, но пофигу. Главное, что я заснял вам новый кодик, ну, хотя бы что-то. Так что всем удачи, всем пока. Ну, ставьте лайки, если хотите. Ну, и подписывайтесь на канал, конечно, если ну, Вот, все. Всем удачи, всем пока.